приходит к матери и говорит, слушай, ну как писать, пузерек или пизерек? А она ему говорит, э, ладно, блядь, срок, пиши флякончик нахуй.